Итак, ребятушки, 18-й год открыт. Вот на такую вот хрень. Рыбача. Вот на таком вот заливе. Короче, грамм 700 где-то. Щучина есть. Фишерман Хунтер открыл щучий сезон 2018 -го года. Все подписывайтесь на мой канал, будет конкурс. Тысяча подписчиков набираем, тысячу рублей разыгрываю между тысячей человеками. Всем пока, удачи.